Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить... вернее, не так. Сегодня я собираюсь начать процесс приготовления варенокопченых рулик. Вы, понятно, все сразу в течение 10 минут увидите, а у меня тут минимум неделя, а то и 10 дней пройдет. У меня будут варено варенокопченые свиные рулики, фаршированные свиной же вырезкой. При этом хочу проверить лично одну штуку. В специальной литературе говорится, что при длительном посоле мяса уровень PH в нем поднимается, тем самым увеличивая влагоудерживающую способность мяса. Я наконец-таки купил на Амазоне PH метр и своими глазами хочу вот во всем этом убедиться. Не уверен, что что-то увижу на самом деле, потому что рульки эти явно успели в магазине полежать минимум 4 дня. Ну, посмотрим. Хочу порекомендовать вам канал «Банный корреспондент». Все любят баню. Ну, практически все. А те, кто еще, как они думают, не любят, просто не побывали в правильной, подходящей им настоящей бане. И вот этот канал вам поможет. Ребята снимают обзоры бань, банных печек, в том числе с краш-тестами. А вы знаете, сколько на сегодняшний день производители выпускают мобильные бани? И какую из них выбрать? Вот, допустим, нет у вас э, дачи или собственного дома с баней, а вы любите выезжать на природу, судочка посидеть, с палатками, с друзьями, со знакомыми, с семьей, в конце концов. Представляете, как было бы здорово на берегу разбить палаточку, в ней печечку, попариться, выйти. Я, кстати, в такой э, бане был как-то. Это было э, в конце ноября. Мы поставили эту мобильную баню прямо на берегу реки. Снег шел, я вышел такой распаренный из бани. Пошел, а так вот по головушку в ледяную воду, стою, остываю, а сверху снег на голову падает. Просто сказка. Ребята с канала «Банный корреспондент» освещают всякие банные мероприятия, выставки, фестиваля. И все это снято в формате живого общения, то есть в формате живого влога. Это очень интересно, классно и здорово. Баня, в принципе, здорово. А еще здорово, когда вам рассказывают, как, например, правильно запарить банный веник. Так, чтобы он после второго-третьего захода не облетел есть. Или как правильно париться или парить. Для того, чтобы оздоровиться, а не наоборот ухудшить свое состояние, если у вас, допустим, не очень хорошо все со здоровьем. Короче, на этом канале просто море полезной и интересной информации собраны настоящими энтузиастами бантового дела. Проходите по ссылке в описании, подписывайтесь и наслаждайтесь. Для начала мне их надо подготовить, то есть зачистить шкурку и удалить кости. Так, Выключить Включить Включилась. Смотрим, значит, у этой рульки Слушайте, высокий какой, pH? 6,98 Ее даже выдерживать, похоже, не надо Так, а у этой Вот этой вот Смотрим Такой же, что ли? Молодец Вообще работает прибор этот или нет? Нет, смотрите, пошел А, вот 5,70, да, смотрим 5,71 Запомнили эту цифру Так, проверим сейчас еще раз эту так. Вниз пошло Странно вообще, что рульки из одной партии, рульки из одной партии, да, у одной низкий пашу, у второй он такой вот высокий. ну okay, здесь. Запомнили. Так, ну и вырезки. Отлично. Запомните эти числа. Так, сколько у меня тут мяса? Полтора килограмма. Отлично. Я буду солить в расчете 2% соли на килограмм сырья. Причем половину возьму нитритной соли, половину поваренной. Все смешать и пересыпать. Внутрь, снаружи. так вот и уложить плотнее. Вот в таком виде я оставлю на просолку на неделю минимум, а то можете на 10 дней, ну как пойдет посмотрим. Продолжу процесс приготовления, когда появится время. Просолется конечно будет в холодильнике. Так, прошла неделя с начала процесса. И несколько раз за все это время я вынимал мясо отсюда, переворачивал, слегка массировал, для того, чтобы просаливалось равномерно. Давайте посмотрим, что с уровнем pH. Сначала вырезка. Помните, что у вырезки было 5,56? Так, осталось, осталось. 5,55. Нормально. Это что-то ерунда какая-то. Вообще, по идее, от длительной, как пишут в литературе, длительный длительной... Выдержки мяса в соли ПАЖ должен повышаться А он даже понизился несколько какая ерунда Так, ладно, значит, надо Смешать Сухой чеснок и черный перец Это у меня черный перец, размелю его Сразу смеси. Вот так И вымазю Вырезку Для большего вкуса и для большего аромата Ну, теперь с рульками проверим, что у нас получается. Вот это пять пять восемьдесят шесть пять А это это пять девяносто четыре пять да? Понятненько. Было 5,71 и 5,87, стало 5,86 5,93. То есть рульки несколько повысилось. повысился уровень PH, но не так, как мне бы хотелось. Потому что оптимальный PH вообще для такого вида изделия это 6,0-6,3, где-то так. Ладно, давайте собирать. Вместо кости в рульку ставлю вырезку. У меня будет мясо с мясом. Так, вот, поплотнее. И сетку теперь запаковать, для того, чтобы при тепловой обработке эти рульки не разваливались на части. Все. Теперь пойдем заниматься тепловой обработкой. Сначала обсушка, а потом обжарка, совмещенная с копчением. Делать это буду в самодельной коптильне. Процесс ее изготовления на канале показывал смотрите по ссылке в описании пусть вот так висит регулярно меня спрашивают по поводу электрического нагревателя вот этого вот это обычный нагреватель на 900 ватт мощности никакого вентилятора здесь нет, я его купил в Лерой Мерлене подойдет вообще любой, главное, чтобы он в ящик влез температуру внутри ролик буду контролировать при помощи вот этого вот термометра Щупу загоню в середину. Вот так. И вот так. Сейчас температуру, смотрите. 18 градусов внутри. 18-19, да? да? В одной 19, в другой 18. Видите, он переключается с одной на другую. Температура нагревателя объема коптильную пока установил на 55 градусов. М -м -м. Пока дверца была открыта, понятно, все остыло, но также быстро и нагреется. Процесс сушки. Буду проводить до тех пор, пока температура внутри рулик не поднимется до 30 градусов, ждем. 30 градусов, значит пора проводить обжарку и копчение в одном флаконе. Температура запекания копчений будет 90 градусов. Надо, кстати, датчик настроить. 90 целевая. А, запекать и коптить будут до достижения температуры в центре ролик 55-60 градусов, а затем варка увидит до готовности. Температура уже поползла вверх. Доберется до 90, так вот и будет работать. Процесс копчения и обжарки завершен. Смотрите, какой цвет. Красотища. Пора доводить рульки до готовности супер вода уже прогрета до 80 градусов совет стик работает рульки в воду отправлю без пленки постоянно спрашивают не испортится ли совет от того, что я без пленки погружаю мясо в него, не знаю. Я использую как с пленкой, так и без пленки в зависимости от э, требований. В данном случае погрузил без пленки, чтобы вымыть э, поверхность от излишней соли, во-первых, а во-вторых, чтобы смыть э, излишний запах копчения, потому что я, как видите, не проветривал рульки перед э, тем, как погружать их. Для того, чтобы все-таки не испортилось, я на всякий случай после использования стика промываю струей, сильной струей воды, а потом погружаю стик, врубаю его и гоняю при температуре 50-55 градусов в воде с мощим средством, ну, примерно полчаса-час, потом опять промываю. Ну, как видите, все работает Сейчас температура ролик 64 градуса 65 градусов Вытачу. даже Вытащу их отсюда, когда температура внутри ролик достигнет 70 градусов И сразу отправлю охлаждаться Сначала в ледяную воду, потом в холодильник Встретимся с вами завтра, когда буду резать и пробовать это, надеюсь, очень вкусное изделие Вы видите, какой результат получился, да? На мой взгляд, выглядит, по крайней мере, мясо несколько суховато. Для того, чтобы мясо, свинина, по крайней мере, обладала хорошей лагодерживающей способностью, pH должен быть на уровне 6,6,3. Как вы видели, у меня получилось меньше. Возможно. Вся беда в том, что мясо изначально было не очень хорошее. Я обязательно хочу провести эксперимент и взять мясо на рынке, договориться с мясником свежего забоя и провести прям... от сначала забоя. Я могу договориться, чтобы не больше, чем сутки были после забоя у мяса у мясника. Проверю PH, потом выдержу один кусок, наверное, проведу такой эксперимент, недельку засолю, а один кусок прям сразу буду готовить вот по, по такому принципу. Проверю. Теперь, что касается вкуса и аромата. Во-первых, аромат прекрасный. Легкий аромат копчения. Присутствует запах чесночка, перца. Помните, да, что я внутрь положил? Так, это вырезка из середины. Вкусно. Вкусная вырезка. Замечательно могла бы быть, наверное, посочнее. Я не могу сказать, что это прям сухое-сухое мясо. Нет, но могла бы быть посочнее. Хорошо. И теперь непосредственно... Сама рулька. Мясо рульки вкуснее, чем мясо вырезки. Вот однозначно вкуснее, насыщеннее. Возможно, за счет того, что оно жирок содержит. Ну, вот прям классная, вкусная очень. Я вообще люблю рульки. Очень такой, очень хорошая ветчина получилась. Цельнокусковая, прям замечательная. На канале есть, постоянно зрители канала помнит, и не один ролик про Воронежский огар, про Тамбовский огар, даже двумя вариантами, тоже ветчина. Этот по вкусу отличается. А те куски, там большая нога, сразу не съешь, там соли гораздо больше, поэтому не более соленый на вкус. Здесь гораздо меньше соли на вкус, более мягкий, нежный такой аромат получается. Ну и мясо это теоретически хранится, наверное, должно в холодильнике не более чем неделю. На самом деле, зная мое семейство, эти рульки будут съедены уже сегодня к вечеру. Вкусно. Но эксперимент провести надо еще один, более такой же полноценный. Замечательно. Просто замечательно. Короче. Да, еще. Я свой этот PH-метр, где он у меня, вот этот, купил на Амазоне... Если не забуду, постараюсь ссылочку разместить, но, опять же, понимаете, да, что не все продавцы на Амазоне, может, это сам амазонский фирменный, отправляют в Россию, поэтому ищите, в конце концов. Я марку укажу. Вот. Мне понравилось, как он работает, удобный и адекватный, судя по всему, потому что вот здесь вот, в вот, желтой части, здесь, в оранжевой части... Здесь химия какая-то забита для того, чтобы он тестировался. То есть, это серьезный прибор, а не вот эта ерунда китайской там, 50 евровой. Вот, то есть, есть надежда, что он работает точно. Вот. Прямо для промышленного использования. На этом, позвольте с вами попрощаться. Очень рекомендую, кстати, по рецепту. Вкусно. прям вкусно. На этом, позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Всем пока.